Наш эфир продолжает программа «Голос здравого смысла». Леон Майнштейн, здравствуйте, Леон. Добрый день. Мы с вами в прошлую пятницу не встречались в эфире, а в связи с тем, что вы были в поездке, насколько я понимаю. Да. Ну, если не секрет, поделитесь. Ой, тут есть очень много чем уделиться. Дело даже не в том, почему я ездил, а что происходило во время поездки, что имеет непосредственное отношение к, к ситуации в Соединенных Штатах Америки. К политической, экономической, там как угодно. Но, это называется, сначала... Начну сначала. Мы с женой, мы то, что называется, арт-дилеры. То есть, кроме всех прочих дел, она еще и художник, а я еще и книжки пишу, и там, так сказать, выступаю с лекцией, вот веду всякие блоги, и даже меня иногда приглашают на радио Чикаго, «Чикаго, народная волна». То, значит, кроме этого, мы еще занимаемся тем, что мы представляем художников, живущих художников, как агенты. То есть организовываем выставки, одно время продавали а, картины через канал телевидения, то есть, аукционы, там работали с кучей всяких круизных кораблей, там, и аукционы, и галереи, и тому подобное, изготавливали. Принты, то есть серографы, джеклей, т.д., т.д., т.п. Вот. А в апреле этого года мы договорились с несколькими галереями. Одна из них Джексон Холл, а это Майоминг, вторая в Кармеле, здесь в Калифорнии, третья на Гавайях. Что там будет одна за другой выставки одного известного, хорошего, чудного художника, приехавшего в данный момент из Санкт-Петербурга он там живет, такой, значит, Глеб Голубецкий. Он известный европейский художник, он много лет жил и в Праге, и в Европе. Он сейчас вернулся, он вообще из Сибири, вернулся, живет в Питере, ну, вот, так сказать, оттуда разъезжает. И вот значит, в апреле месяце мы а, заказали а, билеты. Он значит, прилетает сюда, к нам в Лос-Анджелес. И мы втроем, так как это попало на мой день рождения, а, то жена присоединилась, и мы втроем должны были лететь в Вайоминг, в Джексон холл То есть, ну, там в, у нас в России называлось Мунькина задница. А да, тут называется Джаксон-Холл. То есть, так сказать, вот задница или дыр, дырка Джаксона. Дыра Джаксона. Дыра в смысле захолустье. А, значит, так как а, туда там маленький аэропорт, а в Лос-Анджелесе большой аэропорт, то обычно летишь там в ту сторону, где-то в большом аэропорту перезаружешься а, на более мелкие там самолет, и тебя уже везут в этот самый джексон То есть я купил, это все имеет отношение к нашей поездке и прямое, поэтому я так долго все это расписываю. Значит, мы купили три билета на да, вот, сентябрь месяц, на 16 число, втроем мы садимся в самолет в Лос-Анджелесе, потом летим в аэропорт, сейчас уже не помню какой там пересаживаемся на более маленький самолет, или Тим Джексон Кол, то есть все хорошо, так сказать, проходит 4 дня, мы садимся, проводим выставку, проводим там такой, там, называлось Quick Draw, то есть там художники со собираются, там 30-40 художников собираются на площади этого городка, и такой фестиваль у них, и вот пишут там 90 минут, и сказать, потом вот то, что они написали за эти 90 минут, там выходит на аукцион, там на всякие благородные цели, там, ну, прекрасно, хорошо, для художников галереи это реклама. Значит, 16 числа мы уселись на автомобиль, вызванный нами, так сказать, там, лифт в данном случае. И доехали до аэропорта, было делано рано утром, вышли, так сказать, подали, так сказать, там, будки сейчас засовывают, сами засовывают документы в будки, что-то не получается, пошли к агенту, агент посмотрел и сказал, что никаких билетов у вас нет. А, значит, к моему абсолютному изумлению этим делом, начала докопалась до того, что якобы я практически в тот же день, где я на следующий пост МОК я заказал билеты, я потом их отменил. А, и мне по этому поводу прислали, и тут, так сказать, выяснилось, что в пачке билетов у меня лежит некая разблюдовка, которую я воспринял как подтверждение. Моя вина, я виноват, так сказать все понятно я все понял я сказал мне от времени сейчас выяснять кто виноват почему виноват и прочее потом будем разбираться А сейчас дайте продайте мне пожалуйста три билета вот туда-то мне говорят к сожалению в аэропортах больше билетов не продается я говорю, а Где же их покупать Вы должны звонить на в центральную либо так сказать, идти на этот самый на на веб-сайте там билеты эти заказывать ну там Попытка вызвать всякое начальство и прочее, прочее ничего не дала объяснение о том, что, так сказать, вот, там, если мы не полетим, то сказать, все маленькие дети, старики и старухи вымрут в Джаксон тоже не помогли. И я уселся и где-то 40 минут ждал на телефоне, пока, наконец, представитель вот этой самой авиалинии Аляска нас должна была вести, не подойдет телефону, еще где-то 35-40 минут объяснить ей странные там всякие фамилии, которые... Голубецкий, сложно очень, так сказать, там а... написать по-английски, а... со всеми нашими данными там, и тому подобное. И в финале она после вот 30 или 40 минут общения со мной, она, поняла, в чем дело. Сказала, я поняла, я сейчас вам постараюсь перезаказать билеты. Значит, э... не волнуйтесь, все будет хорошо. А... И через некоторое время действительно она мне сообщила, что она нашла три места на другой компании, значит, уже теперь не Аляска, а «Юнайтед», которые через там, 6 часов летят по тому же самому маршруту, только другой город пересадки, а так, так сказать, все, сказал я, все, покупаем. Она говорит, и главное, что даже стоит, то будет не намного дороже, чем а, это стоило, так сказать, вот якобы вам, уже, Ну, так сказать, вам посмотреть по своей карточке, мы вам вернули деньги. Я, честно говоря, не проверял. Да. А, значит, и будет-то стоить там на 46 долларов больше с человека, чем а, стоило у нас. Потрясающе все. Могу ли я воспользоваться вашей кредитной карточкой? Да, конечно какое-то время колдовства, туда-сюда, она снова у меня что-то подтверждает, там, мой адрес, мое то, мое все, мой, так сказать, возраст, мой пол, там политические воззрения, правда, не выясняли, но тем не менее, значит, и сообщают мне радостно, что все в порядке, и через 6 часов вы с этого же аэропорта из другого терминала вылетаете, значит, вот, и попадете сегодня, правда, вечером, один днем, но попадете в свой Джаксон Колл, а у нас на завтра выставка, так что нас все устраивает. Машина уже там заказана, гостиница, естественно, там через Airbnb и прочее заказана, там ресторан на следующий день, на мой день рождения заказан, то есть, ну, все, все путем. Мы... Садимся на опять, так сказать, автомобиль, едем в Санта-Монику, недалеко, сказать, идем в ресторан, сидим в ресторане, ждем, когда пройдет время. Жена вдруг говорит, слушай, вот Аляска, она не требует этих тестов на ковид, а черт знает, что, что вот United требует, потому что я слышал, что они ужасно очень противные. Я говорю, сейчас выясним. Поднимаю трубку, звоню и всего там через 20 минут ожидания получаю некую сказать, даму, опять очень симпатичную, которая говорит мне, чем могу вам помочь. Я объясняю, скажи, пожалуйста, она вот на местные перелеты. Я лечу из Лос-Анджелеса или еще недалеко от сказать. Нужно ли делать тест COVID? Она говорит ваше имя. Я говорю, я дам тебе с удовольствием мое имя, но мне нужно... Она говорит ваше имя. Я говорю, хорошо, меня зовут Леон Вайнштайн. Окей. Okay. Вы летите один? Нет, не один. Имена всех остальных. Я даю имена всех остальных. Дальше у меня выясняют, на ком рейсе мы летим, где мы делаем пересадку, куда. Она все это проверяет, сама говорит, а, то есть вы пересаживаете стандарт. То есть у нее все это есть в системе. Я говорю, да. А вы, значит, какого вы пола? Я пытаюсь объяснить, что, как бы, это пол никакого отношения, никакого вопроса не имеет. Она внимательно слушает, то слушает, какого вы пола? Я говорю, мужского. Она говорит, Это очень хорошо. А Глеб Голубецкий, я говорю, мужского пола. А вот, мадам, ваша жена Вайнстон, какого она пола? Я говорю, она женского пола. Я говорю, я хотел пошутить, но решил этого не сделать. А, значит, после чего нам говорится, одну секундочку, и человек исчезает где на 5-7 минут. Правда, играет музыка. Она возвращается обратно и тем же приятным и милым тоном говорит: вы не сможете сегодня полететь, потому что. Всем должны, вы должны доказать, что вы, значит, у вас нет ковида, что у вас негативный тест. Я говорю: какие есть варианты? Она говорит: никаких. Я говорю, а в аэропорту, в других, там, я летал за границу, там можно было прямо в аэропорту. У нас нельзя, говорит она. И все это очень мило, все, все это очень хорошо, очень приятно. Я говорю, я понял: я понял ситуацию. А можно видеть с вашим начальством? Она говорит, нельзя. Я говорю, почему? Начальство занято. Я говорю, понимаю, что оно занято, что у него другие есть дела. Она говорит, хорошо, секундочку. Вырубается опять на 5-7 минут, возвращается обратно и говорит, я проконсультировалась. И мне сказали, что ничего делать нельзя. Я говорю, скажите, пожалуйста. Я говорю, я, когда мне давали билеты, предлагали, мне никто не сказал про это дело. Она говорит, я сочувствую вам. Я вам сочувствую, я ужасно извиняюсь, вы такой несчастный человек, ничего не подел. В общем, так сказать, рядом сидящая моя дочка, которая тоже примчалась значит туда, говорит, дай мне трубку. И где-то она 5-7 минут по-женски о чем-то там воркует с этой дамой, и потом передает мне трубку огодно, обратно, и дама говорит, я перед... сейчас переведу вас к начальнику. Хорошо, спасибо большое. Меня переводит к начальнику, который говорит мне мистер Уайнстейн, и снова говорит, куда вы летите, сколько вас пол, вероисповедание, ваш рост, вес, там, так сказать, количество жен, которые так сказать, у вас были, там, и тому подобное. А я все это говорю, он все это проверяет, и все это соответствует тому, что у него там есть про меня в системе написано. Куплено, мы же купили билеты, правильно? Да? После чего он говорит, знаете, я, я могу вам помочь, я сейчас вам помогу. Я говорю, как? Он говорит, я переделаю ваши билеты так, чтобы вас посадили не с большим общим тестом, а с тестом на ковид, который называется rapid тест, то есть быстрый тест. Вообще с ним не сажаем. Но если вы доплатите нам по 100 долларов за билет, то есть 300 долларов в общей сложности, то мы организуем вам посадку в самолет с rapid тестом. Я, от, а я замер от такого, честно говоря, но думаю, я не буду раскачивать лодку и выяснять у него, как это можно... То есть нарушать закон нельзя, он мне говорил, что нарушать закон, но можно, если ты заплатишь авиалинии 300 долларов. Я говорю, хорошо. Он берет мою кредитную карточку, снова проверяет, как меня зовут, мой зип-код, мое вероисповедание, принадлежность там и тому подобное. После чего говорит, что скажите, сейчас нам мы записываем, вы согласны с тем, что мы взяли у вас 300 долларов за изменение билетов? Я говорю, да, согласны. Хорошо, вы все в порядке, теперь найдите место, где делают rapid-тест, и у вас осталось 2 часа 40 минут до взлета самолета, если вы, значит, 3 часа 40 минут до отлета самолета, 2 часа 40 минут до начала посадки, если вы, значит, успеете все это сделать, то выезжаете на самолет. Значит, мы каким-то непонятным образом находим место, где Недалеко от аэропорта делают ее трапит. Тест. Мы туда мчимся. Там очередь, мы уговариваем, умоляем, нас пускают, нам делают тест. Нам говорят: дайте наш номер телефона, мы сбросим на него значит, все ответы. Поезжайте, и мы мчимся. Значит, снова берем машину. И, естественно, там этот самый. А... Я лифтом пользуюсь, неважно. А мчимся в аэропорт, по дороге, уже когда мы бежим в аэропорт к регистрации, мы получаем пип сигналы, я открываю, значит, все три теста негативные, все хорошо, я подбегаю к, к тому месту, где стойка, там стоят пять девушек, четыре девушки за стойками ничего не делают, а одной очередь. Естественно, бросаюсь к тем, которые ничего не делают. И начинаю что-то ей рассказывать, а она мне... Отворачиваясь от меня, показывает большим пальцем, молоди, вон в ту очередь. Да? Я ей говорю: понимаешь, у меня мало времени, да? она снова показывает мне мол, большим пальцем, иди, вон в ту очередь, и отворачивается меня спиной просто. Я к другой. А она говорит: она с подругой вообще, знает, как вчера в баре, что там происходило. Вот, она отрывается говорит: у меня застыл компьютер. И снова, значит, отворачивается Две остальных просто отвернулись и отошли. То есть осталась только та единственная, которая стоит, и к ней очередь. А у нас через, через час-десять отлет самолет. Мы бросаемся в эту очередь. Потом я вижу еще какая-то одна женщина, похожая на начальника, бродит там, кому-то что-то говорит в зале. Я, значит, бегу, естественно, туда уже, бегу взмыленный, подбегаю к ней. Значит, если те предыдущие были афроамериканки, то это была там Вьетнамка там, или там, так сказать, какая-то там, я не знаю кто, Филиппинка. Я бросаюсь с ней, она в это время заканчивает и говорит с какой-то женщиной, поворачивается, я подбегаю и говорю, мэм, огромная просьба, мне нужна ваша помощь. Она смотрит в меня стальными глазами и говорит, у меня есть много дел, отворачивается от меня и уходит. И я стою, значит, вот с этой очереди, я бегу обратно в этот момент, подходит, наконец, наша очередь, девушка берет наши билеты. Не билеты, вернее, так сказать, я ей даю телефон, на котором все имейлы e показаны, и ковидные тесты показаны, начинаю сбивчиво объяснять, что вот это вот подтверждение с United, что мы летим, вот это вот ковидные тесты, там туда. Все, она внимательно все смотрит, потом смотрит все в систему, потом смотрит туда, потом смотрит в систему, и потом говорит мне следующие слова. Она говорит, во-первых, у вас нет никаких билетов в нашей системе, вообще нет никаких, да, не отмечены в нашей системе. Вы никуда не летите с нами. Во-вторых, как бы идиот сказал вам, что вам нужно делать а, тест на ковид? А я говорю, ну, я звонил к вам. Она говорит, это же чушь. Никто не делает теста на ковид. А, летая, мест наберись. Я говорю, а вот rapid. Она говорит, ну а вообще rapid тест вот этот. Он говорит, она говорит, тогда когда, когда мы требуем тесты, мы и никто другой, мы не принимаем эти rapid тесты. Они не годятся вообще. никакого отношения не имеют к перелетам. Я говорю, ну мне сказали, она говорит, ну, тот вам сказал, либо лунатик, либо просто идиот, либо не знаю что. Она говорит, не мое дело. Следующий. Значит, а следующий сказал заведующий. Значит, я туда-сюда, добираюсь до какого-то там начальника и сую ему все это. А уже, так сказать, понятно, что на этот самолет мы уже больше не садимся. Потому что уже закончилось, так сказать, прием чемоданов. Уже идет посадка вовсю, так сказать. Но мне хотя бы надо понять, что мне делать дальше. Я нахожу к начальницу. Очередную, значит, которая лениво подходит к компьютеру и говорит, мне, да, действительно, из Аляски, вот я вижу, к нам, значит, обратились и спросили, есть ли места. Мы ответили положительно. После чего нам почему-то прислали 46 долларов, 46 долларов и все, и больше ничего, и никто не подтвердил, что им нужны места, поэтому мы их продали. Все, до свидания, у меня больше на нас нет времени. Good Goodbye. Значит, мы едем домой. Приезжаю домой и начинаю искать а, любой вариант, ночью, утром, днем, когда угодно, лишь бы к завтрашнему вечеру уже быть там, потому что у нас начинается выставка. Уже Гуля, значит, жена, говорит, что она уже больше никто никуда не летит, и что мы можем лететь сами. Я нахожу два билета, единственные, которые были в 6 утра вылет, и, значит, там через... Денгер, по-моему, не помню, так сказать, как-то что-то. А на обратные билеты мне вообще наплевать. Просто какие-то. И мне, значит, продают два билета, которым я, значит, вот если лететь прямо из Джексон холла в Лос-Анджелес, то займет 3,5 часа. Билеты мне продали такие. Мы летим из Джексон холла в Чикаго 4 часа. Там находимся с четырех дня по 6 утра, а оттуда четыре с половиной часа летим в Лос-Анджелес. Но мне уже было вообще все равно. Взяв эти билеты и заплатив за них, я смотрю, написано, 6 часов э, утра вылет. А я помню, что аэропорт Лос-Анджелеса открывается в 5. Я срочно набираю аэропорт Спрашиваю, значит, это уже теперь Америка на А то была Аляска, потом была United, а это Америка. И говорю, значит, господа, у меня билет в 6 часов. Да, отвечает мне опять милая, очаровательная девушка. Я говорю, а во сколько открывается аэропорт? Она говорит, в 5. Я говорю, а как я могу успеть в 5, зайдя в аэропорт с толпой людей, в 6 уже улететь? Она говорит, честно? Я говорю, честно. Она говорит, не имею ни малейшего представления. А в 4 часа мы вызываем Убер и выясняем, что Убера нет. После этого мы пытаемся вызвать лифт, выясняем, что лифта нет. Ну, дальше вам рассказывать, господа, не буду. А единственное, что, что, значит, что вы поняли, что мы не улетели на том рейсе, который купили, мы приехали в аэропорт, нас на него опять не пустили, а нам, нас переслали на следующий рейс, который должен выходить через час позже. Там не было ни одного свободного места. Потом одно место освободилось, художника а, пустили. Начинает вес с чемоданом Потому что там были краски, кисти мастихины, черти что То то есть то, что нужно все для конкурса и прочее Вот А меня, мне повезло И вот с этого момента я понял, что у меня началось Опять кончился вот та полоса, и началось везение И уже самолет все заполнен Мне уже надо уходить Вот Какая-то последняя надежда Где-то греется, потому что она еще не закрыла двери И вдруг эти двери выходит Пожилой человек Так сказать, темнокожий Что называется, да? смотрит на это и говорит, ты не можешь там лететь? Нет, мистер Валерий ты хочешь лететь на его месте? Я говорю, хочу, садись, и я ухожу. А инвалида черного не пустили на самолет. скажи, не хочешь там сидеть, вообще не полетишь, Ну, может, его потом посадили на какое-то другое место, на какой-то другой самолет, я не знаю. Но зайти в самолет и сказать, например, там, господа, ну, вот такая история человек, так сказать, не может аркнуть новую. Нет ли кого-то, кто бы сел вот на первый ряд? Да? Полно народу пересело бы тут же, он бы спокойно вытянул свою ногу, вытянул, просто согнуть не может. Да. Вот. Но этого делать не стоит. Сказать, мистер Вайншин, хочется его вместе лететь? Я говорю, да, все, пошел. Я сел на его место, которому тоже было сложно вытянуть ногу, но уже было мне все равно. Я бы хоть летел на голове. Вот. Значит, к чему я все это рассказываю? Я сейчас загруглюсь, потому что рассказ получился очень долго. Я давно не чувствовал себя так, как будто я в Советском Союзе. Везде, с кем бы я ни общался, как бы мило там и прочее не было, происходила одна из двух вещей. Либо абсолютная некомпетентность тех людей, которые со мной разговаривали, либо абсолютно наплевательство. То есть абсолютно. Вот у них что-то там такое написано на экране. Я говорю, скажите, пожалуйста, летает ли? Мне говорят, как тебя зовут? Он читает, да, ли она читает. И второе, это то, что все эти люди, особенно, особенно значит, United, все эти люди, с которыми я общался, абсолютно плевали на меня. Абсолютно плевали на меня. Им до моих дел, вот как раньше, 20 лет, 20 лет тому назад, они работали для того, чтобы тебя обслужить. Нет, сейчас они работают, потому что они работают там. А вообще не для тебя совершенно. И они главнее, чем ты. И ей позвонила подруга, она о баре с ней разговаривала. Это вчера, чтобы они вместе были, и там был там кто-то, кто им кому-то понравился, не понравился, плохо себя вел, хорошо себя вел. А то, что в этот момент мне срочно надо улетать, и у меня какие-то проблемы, вообще их не волновало, вообще». То есть, начиная вот пять этих девушек, которые стояли за стойками, та дама, которая ходила, люди, с которыми я разговаривал по телефону, особенно Юнайтед, с остальными я меньше общался, да, хотя, конечно, дама из Аляски, которая, ну, может, она была, а просто ошиблась. В конце концов, я тоже ошибся, сказать, да, с билетами там была, была некая проблема, я там сделал ошибку, и поэтому все это и началось на самом деле. Да. Ну, вот. Вот помните, как мы приходили в магазин, там стояли, две продавщицы разговаривали, на полках ничего нету, да? Но ты что-то подходишь, ты что-то спрашиваешь. Те не отвечают, ты спрашиваешь еще раз. Тогда одна из них раздраженно поворачивается, и ты говорит, что не видишь, а мы заняты. Да? То есть, они были главнее, чем мы. Вот то же самое происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, в Калифорнии, и по крайней мере, в в аэропорту Лос-Анджелеса. И в тех местах, в которых я звонил, связанных с перелетами и перевозками. Вот, Сережа, такая вот история. Да, весьма показательная история, весьма печальная. А должен сказать, заметить, что это совпало с вашим днем рождения? Да, это совпало. Я поклялся. Две вещи, две вещи, две. Первое, это никогда больше, никогда больше не иметь с Юнайтед никакого дела. Никакого. Не летать, не рекомендовать, знакомых оттуда не встречать, ничего. Вообще, Юнайтед умер для меня полностью. И второе, это следующий день рождения, будет уже 73, кстати, да, вот, я запрусь дома, не буду выходить из дома, и не буду даже отвечать на звонки. Ну, так или иначе, мы поздравляем вас с днем рождения, и будем надеяться, что вот это был случай или такая полоса, которая прошла. Это, это... это не случай, Ой, это закономер, это какой-то был... От нас. Я пытался, господа, я еще не рассказал, что меня на самом деле попытались отправить не в Джексон Холл, Вайоминг, а в джексон Джаксон-Вилл, Калифорнию. И только случайно услышав, я что стоп что стоп что-то, стоп, стоп, стоп что вы говорите? Там джексон, что там, что что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что что это после получаса разговора в том, что я лечу в Вайоминге, что у меня в Вайоминге выставка, что это Джексон Холл, что это та та та та та та та та та та горы, парки. Все это говорилось. Они меня пытались отправить во Флориду. Ну ладно, я еще много чего не рассказал, что было еще. Да, наш Слава Каганович летел из Паун-Коста сюда, в Чикаго, а, заказав накануне билет. Ну, по, по интернету купил билет, все, а там до аэропорта, куда он летел, э, откуда он вылетал, надо было сто э, миль, 120 миль. А он проехал на убери туда, приехал, подошел к стойке, ему говорит: у вас нет билета. Он говорит, как, вот, у меня распечатка, да. вот я купил билет. Да. Где вы купили билет? Ну как, я онлайн купил? Нет. И мы не знаем, где вы что купили, у вас билета нет. Да, все, все, все И... то же самое. Я не отменял моего, моих билетов. Ну, не мог я их отменить. Ну, ну так сказать, я, конечно, мог их отменить, находясь в состоянии абсолютного ошаления. Но я не помню, что я в нем находился. В общем, так, так, так, такое знаковое все. Это действительно, это действительно не случай. Это действительно... Они плевали. Они знают, что их не выгонят с работы. Они знают, что и по цвету кожи, и потому что вообще не выгоняют уже профсоюз, потому что вообще все, это уже никто работать не хочет, уже ну выгоняй меня, а я пойду на непломет, я там мне еще лучше будет, ничего делать mm -hmm. не буду, буду получать столько же денег, сколько сейчас получаю, да ну, пошаливаем все, подальше да. Но... да, печально все это звучит, но к сожалению да. это тенденция и похоже, что мы так по наклонной кадем с ускорением а вот в эту яму Леон, э, давайте мы наверное сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся продолжим если у кого-то будут вопросы или желание принять участие в разговоре пожалуйста звоните. возвращаемся в программу Леона вайнштейна голос здравого смысла телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 если есть вопросы пожалуйста звоните вообще что касается общей ситуации такой то у меня складывается такое впечатление вот так похоже алло, алло. мы на какой-то мгве потеряли да да, да, да, что-то потерялось, чтобы у вас восстановилось. Периодически пропадает связь. Ну, собственно, не удивительно. Все скоро будет так работать, если ну, уж. Ну, почитайте, почитайте äh, Атлант расправил... Journal да? Или как расправил... по-русски расправил плечи. плечи. Да. И все там от... все там расписано просто по часам. И, и похоже, вообще все. Порой складывается впечатление, что Айн Рейн писал в качестве предупреждения Орл, писал такую антиутопию, а, а демократы все это воспринимают как инструкцию к действию. Возможно, Действуют да. по-написанному, делают все то же самое. И результат будет вот такой, какой описан. И, к сожалению, к со я, я, я даже не понимаю, как, но, к сожалению, либо это такое массовое оболванивание народа, а те, которые идут на избирательные участки и голосуют, либо это все-таки какие-то технологии отработаны, которые действительно для которых не важно, как люди голосуют, важно, как посчитают. Вот то, что произошло в Калифорнии а, с перевыборами губернатора, он опять, он там 60 с лишним процентов голосов набрал, его переизбрали. Хотя в Калифорнии ситуация довольно скверная, прямо прямо скажем. Но или, очевидно, уже людей, которые живут на государственные пособия становятся больше, чем людей, которые работают. Ну, то, что в частном секторе работает меньше, чем в государственном, плюс, если еще к ним добавить те, кто вообще не работает, а живут, так сказать, за счет налогоплательщиков, то, наверное, их становится большинство. И вот, скажем, у нас тут, глядя на вас, мэр Легкоступова, мэр Чикаго, при том, что огромная дыра в бюджете, по-моему, там более 700 миллионов предполагается на следующий фискальный год, а она запускает такую пилотную программу раздавать семьям с низким доходом по 500 долларов каждый месяц. Просто так вот раздавать деньги, 500 долларов, потому что денег нет. Правда, вот ЗИЦ-председатель подкинул большим городам, якобы для борьбы с ковидом, какие-то деньги вот они эти деньги кто на что кто во что гораздо вы устраивает такие социальные эксперименты то есть с одной стороны она раздает деньги просто так с другой стороны она предлагает повысить налоги собрать там дополнительно миллионы и миллионы долларов с налогов про party это значит что стоимость про увеличится ну то есть расходы на содержание про увеличатся. увеличится то есть арендаторы будут Малые бизнесы, которые там арендуют какие-то помещения, вынуждены будут платить больше за аренду. А если им это не под силу, то, скорее всего, будут закрываться. И такой получается замкнутый круг. Они повышают налоги, выжимают бизнесы, бизнесов становится меньше, налогооблагаемая база становится уже, и они опять повышают налоги. То есть, то есть все, к чему они стремятся, это... Очевидно, вот то, о чем писали Клавард и Пивин, а, о том, что надо обрушить социальную систему, ну, и все больше людей, так сказать, на всевозможные программы подсаживают. Вот тут сейчас миллионы, больше полутора, наверное, уже миллионов через границу перешло, перешло которые тоже, судя по всему, сядут. А большинство из них сядут на социальные программы какие-то а кто-то пойдет работать в american airlines в юнайтед может быть до сервис будет ну, да, какой-то момент будет российским спрашивать если у тебя гражданство или нет. да я не знаю приписывают это герингу якобы на нюрбернском процессе ему задали вопрос как вы заставили немецкий народ принять все это но ну, имеется ввиду вот вся все да. что произошло в германии на что, якобы, он ответил, это было легко, это не имеет ничего общего с нацизмом, это, не связано с челов... это связано с человеческой природой. Это можно сделать при нацистском, социалистическом, коммунистическом режимах, при монархии даже в условиях демократии. Единственное, что вам нужно сделать, чтобы поработить людей, это напугать их. Если вы можете найти способ напугать людей, вы можете заставить их делать то, что вы хотите. Я не знаю, насколько это действительно, ну, оспаривается, что якобы он этого не говорил, не произнес, но не важно. Но притча сама по себе, по сути, очень верна. Вот то, что с нами сегодня происходит, как раз соответствует логике этой притчи. То есть народ запуган, 60 процентов, еще раз говорю, если, если верить опросам общественного мнения, в чем я вовсе не уверен, что якобы 60% согласны с а, тем, что правительство может ввести какие-то обязательные режимы. Либо всем колоться, либо всем, так сказать, сидеть по домам и так далее. И это вызвано ничем иным, как страхом людей. То есть людей запугали настолько, что вот та зараза, о которой идет речь, вот та болячка – она настолько страшна, ужасна и неподконтрольна, что вот только в том случае, если все вдруг э, уколятся, то мы сможем каким-то образом это победить. Это то, как раз о чем говорил сегодня ЗИЦ-председатель на Генеральной Ассамблее ООН. Там собрались сегодня... При этом, ну опять, основная тема – это вот борьба с этим и с глобальным потеплением. Вот еще одна тема, бесконечная, которая не имеет да, ни начала. Пытались никак. пугать глобальным потеплением, но они, это не было моментальное, поэтому это сложно было запугивать. А, до того, кстати, было глобальное я тоже пытались... А вот сейчас придумали что-то, что вот сию секунду к тебе, и тебе надо принимать меры. Кстати, я вот давно пытаюсь выяснить, а кто придумал про 6 футов и почему. До сих пор не могу, я копался очень долго в этом деле, что нельзя, что, надо на 6 футов друг от друга стоять. Кто придумал, что маски задерживают вирусы, да, там, ну и тому подобное. То есть я знаю, что если ты оденешь скафандр, то никакие вирусы не вылезти, это понятно. Ну и не прилетит ничего, тоже, а почему, например, входя в ресторан, надо иметь маску на себе, а усевшись за стол, не надо иметь маску на себе. Да? Ну там и т.д. и т.п. Очень много чего такого смешного есть. Я видел сегодня, вчера вернее уже, девушку, которая летела с нами вместе из Джексонвилла в сторону Чикаго. На ней было три маски одета. Ей было лет 18-19. Я понимаю, что она тупая деревенская дурочка. да? Но надо же было так народ запугать. При том, что, по-моему, в этом возрасте вообще, так сказать, то ли не болеют вообще, то ли они там серьезно не болеют, то ли не умирают вообще. Ну и тому подобное. Надо было ее так запугать, что она тянула на себя три маски. Да. Добровольно, добровольно, никто не заставляет да. Но в аэропортах, всех аэропортах, значит, произносится одна и та же речь одним и тем же голосом, то есть, так сказать, сбросили через интернет. И мужской голос очень суровый говорит, что если вы не носите маску в аэропорту и при замечании там, персонала не одеваете ее, то а вас могут выкинуть из аэропорта и б вам запретят пожизненно летать на самолетах в Соединенных Штатах Америки. Вот то есть можно прийти, изнасиловать двух маленьких детей, разрезать их и их маму на несколько частей, раскидать их там по, по чему угодно, потом, так сказать, сесть в тюрьму, отсидеть, я не знаю, там, получить 20 лет, отсидеть из них 8, вылететь и спокойно лететь а, на американских авиариниях, да? А если ты маску не одел, то тебе на всю жизнь лишают права Летать на самолетах. Ну да, это лист, non-flight лист, это к террористам приравнивается. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, до, добрый день. Насчет глобального потепления. Когда Гор получал Нобелевскую премию, то многие многие репортеры хотели узнать, что ж такое это глобальное потепление. Когда они стали углубляться в это дело, их потихоньку всех лишили работы. И еще сделали так, что они после этого вообще не могли найти по специальности работу. А насчет масок, по-моему, этот доктор говорил по американскому радио, если вы одеваете даже 3-4 маски, заходите в них, с ними в курильный, там, где люди курят, и вы чувствуете запах дыма, то это дело не работает. Если вы заходите в этих масках, хоть 10 масок одеваете, и заходите в рыбные магазины, и чувствуете запах, запах рыбы, то эти маски опять же не работают. Так что насчет масок это очень скептически, по они вообще не работает вирусы и баски не могут задержать это не джор. совершенно верно если вы вдруг отпустили газы, несмотря на то что на вас джинсы брюки и трусы э -э, так сказать запах все равно этот распространяется уж не говоря о вирусе то есть есть... Дело в том, что размер вот этого, так сказать, выброса слюны, аэрозольки, да, или как она там называется, в которой, в которой находится там, вирус или вирусы, да, и которая летит, вирус сам по себе не летает. То есть, вы должны были так сказать, при разговоре или дыхании, из вас вылетает некое количество вот этой. Так вот, значит, если сравнить вот эту аэрозольку с, допустим, с футбольным мячом, то размер а, маски катоновой, вот, размер, имею в виду, между а, катоновыми нитями, которые мы не видим, глаз у нас не воспринимает, он приблизительно для этого мяча как футбольное а, ворота. Понятно. То есть только 2% вот аэрозоли оседает и на, на нитях. Все да. остальное пролетает мимо. То есть 98% пролетает. Значит... Там врут они, что там до 40% эффективно этого. Значит, катоновая повязка, которую люди используют в основном, не марлевая, катоновая, да, значит, там 80 нити на квадратный инч, там 90, 100, 120 лет. она до 5% вирусов она со слюной может задержать. Все остальное пролетает мир. Да, добрый день, пожалуйста, в Афире. Да, добрый день. Ну, знаете, э -э, это, ценно, Герин был прав. Вот представьте себе, вас выкидывают из самолета. И что вы можете сделать? Стоять с плакатами протестовать против этого? Обратиться в суд? Ну, понимаете, действительно, людей очень легко запугать и заставить их следовать тем законам, правильные или неправильные, которые издает руководство. Вот и все, вот, вот выхода действительно получается нет. Вы вот знаете, я вам сказал тогда, вот, как-то на предыдущей передаче, что пока полицейские не выйдут бунтовать, хотя бы, хотя бы как-то ну, грамотно что-то делать, ничего не будет, потому что это вооруженные люди, которые знают, что когда бы, они могут противостоять тем глупым законам, которые им навешивают. Пока этого не будет, пока люди не выйдут, не просто на какой-то митинг. Мы видели этот митинг в субботу, да, бред собачий. Да? Понимаете, ничего, ничего не получается, к сожалению. И голосование, которое они опять обманут. Они обманут с этим голосованием. Это безусловно, так они не могут отказаться от этой власти, которую они нахально вот так вот захватили. Я вам сейчас другое скажу. Я посмотрел передачу по <кхм> Это... Самому научному каналу, да? о том, что произошло вот с этими Боингами, которые посадили после двух катастроф. Но главные две вещи, что руководство компании Боинг давило на своих инженеров быстро, быстро, быстро, нам нужно быстрее сделать, потому что Airbus у нас отнимает э, заказы. И они работали вот так вот быстро, быстро, быстро. И когда начали проверять Пилоты, которые даже на тренажорах работали, они говорили, это не будет работать, это опасно. Что будет Все, они все это вскрыли. Руководство компании скрыло абсолютно, изъяло все документы, которые показывали опасность этой проблемы. Скрыло. Вот получилось. Так, это первая проблема. А вторая, что оказывается в этой передаче, они говорят, что вот эта э, организация, FAA, которая должна наблюдать, за, за тем, как, как производство идет самолетов. Их члены сидят в компании Boeing и наблюдают за всем этим. Но деньги они получают от компании Boeing, Поэтому абсолютно невыгодно, чтобы компания Boeing теряла деньги. Поэтому они тоже замалчивают. Вот посмотрите, что сейчас происходит с вирусом. То же самое. Там, там погибло 350 человек. И это произошло быстро. А здесь собираются кого-то непроверенную вакцину абсолютно детям. Неизвестно, что с этими детьми будет. Но быстро, быстро, быстро, давайте, давайте, давайте, давайте. И точно так же сидят правительские коррупционеры, которые получают от этих компаний деньги от Pfizer, от Падерны, и голосуют за то, чтобы это все быстро делать. Спасибо. Спасибо за ваш звонок к сожалению к сожалению да да сейчас по моему джей джей получает разрешение для того чтобы колоть детей там в возрасте от 5 до 11 лет что на мой взгляд преступление против человечества то есть если взрослый человек имеет так сказать, возможность хотя особо так сказать нам выбор то не оставили если человек работает не до его где-то в корпорации или если человек работает в каком-то правительственном учреждении ему не оставили выбор, это обязаловка для него, учителя, врачи и так далее, но если они добьются разрешения, вернее, ну да, подтверждения, что она безопасна якобы для детей, они вполне могут себе заставить детей в обязательном порядке прививаться, и я я не знаю. Ну неужели? Деньги, я не знаю, что, что здесь, что является основным мотивом? Деньги или, или контроль все-таки? Для кого как? Для кого-то деньги. а Для кого-то контроль. Тот, кого деньги, тот э, делится с теми, у кого контроль, тот, кто контроль покрывает тех, у кого деньги. Печально. Печально. Дело в том, что э, человек такое существо интересное, да, так сказать, которое оно думает, оно думает, о себе. И вот чем Америка была велика, что с учетом этого были построены законы. Но законы такие, которые поощряли положительное поведение, как ну, уже долго долгую решетку положительное, да, и наказывали э, негативное, отрицательное. Скажем, при, при социализме или там, другой другой форме фашизма и прочее, и прочее, то все строится на прямом скажем, игнорировании человеческой сущности. Там, надо там, работать для общего блага. Никто для общего блага не работает. В Америке ты работаешь для себя, ты зарабатываешь для себя деньги, ты делаешь себе лучше. Но как оказалось, когда ты пытаешься делать себе лучше, тебе надо, чтобы вокруг люди тоже зарабатывали. Тебе нужно, чтобы люди покупали твои товары. Тебе нужно, чтобы их к тебе приходили. Чтобы они получали удовольствие от этого товара. Чтобы твой товар был дешевле других. Чтобы твой товар был лучше других. Уже что комбинация качества и стоимость, она и приводила к тебе, давала тебе хорошую жизнь. Чего угодно. Услуг, там, песен, товаров. Там, чего угодно. Вот капитализм вот этот ужасный, кошмарный, когда думаешь только о себе, приводил к тому, чтобы вот такое вот как, как бы... Behavior, не знаю, поведение, поведение да. эгоистическое приводило к положительным результатам для всех тех, кто находится в зоне действия твоего эгоистического поведения. А как только ты переходишь в любой изм, там, так сказать, глобализм, социализм, коммунизм, фашизм и прочее, прочее то там у полное отрицание вот этого вот... Нет, ты себе не делаешь, делаешь для блага общества, и значит все начинают обманывать тут же. Да? Обманывать подлечить, поставлять ножки, писать доносы там, и тому подобное, потому что это единственный способ добиться хорошей жизни. Что касается вот то, о чем вы говорите, наверное, не случайно происходит а, максимум усилий для того, чтобы вышибить малые бизнесы из бизнеса, простите за тавтологию, а да, чтобы, чтобы остались одни большие корпорации, а, безусловно, качество а, услуг, товаров, которые будут предлагать корпорации, будет значительно хуже, потому что конкуренции нет, конкуренция порождает борьбу за качество качество цена это вот то, о чем вы говорили а когда нет э, конкурентов тогда можно себе позволить удешевлять удешевлять удешевлять и выпускать э, причем за счет качества за счет качества услуг за счет качества товаров и отсюда и жизнь то будет такая свинская от которой бежали мы бежали все бежали, них все хотят жить нормально, все хотят, так сказать, свободы, все хотят... Что касается свободы, кстати, вот все положения, которые на нас сегодня обрушивают администрации на уровне штата, на федеральном уровне, это не имеет ничего общего с законом. Мы живем не по законам, мы живем по указкам, по понятиям. То есть какой-нибудь по понятиям уп... конечно как... мы живем по понятиям. Какой-то там Джелли Белли Притскер решил, что он закроет все. Раз и закрыл все. Просто все сидите по домам, все бизнесы закрыты, кроме больших э, корпораций. Они работают, они делают деньги. А миллиардеров за это время стало больше, несмотря на то, что все как бы рухнуло. Нет. Вот все идет в этом направлении, потому что проще тогда, корпорациям проще так жить, им не нужно ломать голову над тем, чтобы улучшать продукцию или сервисы. Нет, они потихоньку повышают цены, и все в порядке. Да, Сережа, это, есть даже слово для этого, называется олигархат. А так как сейчас всем стало понятно, что в одной стране олигархат не построить, ему будет хуже другая страна, то последним препятствием на пути становления олигархата на территории земного шара, то есть глобализма, были Соединенные Штаты Америки. И вот сейчас всеми силами внутренние ребята и внешние пытаются его сломать в Соединенные Штаты Америки, то есть тот строй, который у нас есть, и установить глобальный олигархат. Ну Мы называем его глобализм. Так что, совершенно прав, все верно, все так оно и есть, и э, пока что, м -м, так сказать, мы все не можем придумать, что с этим делать, единственным препятствием на пути вот всего этого, возможным препятствием является Дональд Джей Трамп, пока больше никаких нет, вот, у него есть, может быть, шанс, маленький, но есть, переломить этому делу хребет, по крайней мере, временно, да? больше ни у кого нет. И действительно было так. Мы двигались в этом направлении, и потом вдруг, откуда ни возьмись, появился Трамп, который развернул все на 180 градусов. Отсюда ненависть дикая, корпорации, военно-промышленного комплекса, всех всех, ненависть к нему, политиков. Ну, конечно, у них уже все было готово на мази. И вдруг пришел вот этот самый, непонятно откуда, ни, никому не обязан, ни с кем не связан, постарались подъехать. А он, видишь, хочет быть самым лучшим президентом США в истории человечества. Понимаешь, да? Он не хочет зарабатывать лишние 100 миллиардов или стать триллионером. Он не хочет быть самым популярным человеком в мире. Он не хочет, чтобы подползали и целовали там руку или задницу голую. Он хотел народу сделать так, чтобы стать лучшим президентом в истории США, да? И вот это было для них как как цирком по по по по бизинцу. Да, да. К сожалению, и они использовали все законные и незаконные методы, чтобы от него избавиться. И к сожалению, так называемые республиканцы, которые есть такие, которые называются... Республиканцы не часть, то есть, эстаблишмент республиканский не часть решения проблемы, а не часть проблем. Это проблема, безусловно. <связано> это Вашингтонская партия, независимо от того, какая буковка стоит против имени D или R, это Вашингтонская да. партия, и они себе неплохо живут, и их задача сохранить за собой пост и продолжают жить так, как жили. Я сейчас говорю о других республиканцах, которые рядовые, которых э, очень бесило, что Трамп там твиты каждый каждый день твиты делает, э, твиты в, э, в Твиттере, обращаясь к своим э, согражданам. Их это бесило. Он такой неотесанный, он такой как как он разговаривает некрасиво, как он некрасиво говорит. Это самая большая проблема для них вот для тех кто голосовал я имею в виду. хотя мы знаем у меня порой складывается впечатление что вот этот скандал который произошел в афганистане эта трагедия которая произошла в афганистане она не случайно потому то есть мы живем от кризиса к кризису прошли выборы потом вдруг часть республиканцев опомнилась что да действительно не так все это как-то так давайте-ка разбираться в этом стали в этом разбираться делать аудишен аудит, audit, вернее и выясняются какие-то странные вещи, чтобы отвлечь, не дай бог, а то пресса начнет об этом писать, и тогда задумывают, скажут, как же так, а? Как же так, оказывается, вот тут там десятки тысяч бюллетеней, там сотни тысяч бюллетеней вдруг пропали или не были засчитаны, раз скандал. Афганистан. Нет, это, у меня другая идея, у нас okay. уже время кончается, у меня идея следующая. Там наворовали столько десятков миллиардов долларов с этим вооружением и прочее, что они не и, хотели подсчета и, при переходе. Им и нужно это, было хоть отдать все врагу, для того, чтобы невозможно было посчитать, сколько там есть чего. И это, да, то же самое происходило при вводе okay. советских войск. Я думаю, что в мы просто на границе часа. Да. Лимон, огромное спасибо, что, несмотря на все перипетии жизненные, вы нашли возможность выйти в эфир и пообщаться с нами. Еще ну, раз с днем ну, да, рождения, ну, да. с днем рождения, всего самого-самого наилучшего, и надеюсь, что мы встретимся в ближайшую пятницу. Договорились. Пока.